Доброго дня, участники Немиркин-шоу! Вы когда-нибудь задумывались о том, какой могла бы быть ваша идеальная карьера, исходя только из вашего характера? В какой работе вы бы преуспели? В какой карьере вы бы чувствовали себя наиболее счастливым? Слышали ли вы когда-нибудь о 16 типах личности Майерс-Брикс? Индикатор типов личности Майерс-Брикс – это опросник, разработанный для определения вашего типа личности и того, как вы воспринимаете мир и взаимодействуете с ним. Если вы не знаете свой тип – Посмотрите наше видео «Какой у вас тип личности по Майерс-Брикс?» С учетом сказанного, вот ваши идеальные профессии в соответствии с вашим типом личности. Номер один. Инспектор ИСТ. Вас часто воспринимают как серьезного, формального и спокойного человека. Вы верите в ценности, трудолюбие и честь. Вы часто ответственны на работе и любите, когда вам дают свод правил, которым вы должны следовать. Вы аналитичны и ориентированы на детали. Ваши идеальные профессии системный администратор, стоматолог, дипломированный бухгалтер, бизнес-аналитик и менеджер по снабжению. Номер два: ремесленники, ИСП. Вы спонтанны и загадочны. На работе вы тихие и наблюдательны, но часто проявляете фантастические способности в устранении проблем. Вам подходят такие профессии, как полицейский, строитель, инженер, криминалист, техник и инспектор. Номер три: воспитатель иш. Вы чувствительны к чувствам других людей и любите гармонию. Вы щедрый и добросовестный работник, который стремится к здоровой рабочей обстановке. Вам идеально подходят такие профессии, как воспитатель детского сада, фотограф, бухгалтер, учитель, финансовый клерк, банковский служащий и аналитик. Номер 4. Композитор, ИСП. Втайне вы интроверт, но никто не догадается об этом с первого взгляда. Вы спонтанны, дружелюбны и веселы. Вы хотите жить настоящим и ни о чем не жалеть. Когда дело касается работы, вы избегаете конфликтов, предпочитаете самостоятельность и любите выполнять задания в своем темпе. Ваши идеальные профессии – археолог, бухгалтер, ювелир, социальный работник, менеджер социальных сетей, оптик, ветеринар и трудотерапевт. Пятый – консультант, инфи. Ваше восприятие мира уникально. Вы не всегда принимаете вещи такими, какие они есть, а смотрите глубже. Вы сопереживаете и проницательны. Ваш ум постоянно перебирает идеи. Ваше воображение бурно развивается. На работе вы цените спокойную обстановку, но поскольку вы глубокий мыслитель, вам нравятся сложные задачи. Ваши идеальные профессии – консультант, писатель, ветеринар, ученый, библиотекарь и психолог. Номер 6 – идеалист, инф. Вы спокойны и любите проводить время в одиночестве. Вы теряетесь в своем воображении, а также в дневных мечтах. Когда дело доходит до работы, вы стремитесь изменить ситуацию к лучшему. Поначалу вы вносите оживление в проект но вам трудно сохранить свой энтузиазм в течение длительного времени. Ваши идеальные профессии – художник, фотограф, копирайтер, артист, менеджер по персоналу, физиотерапевт и специалист по психическому здоровью. Номер семь – мастер-умник, инт. Общение часто истощает вас, поэтому вам нужно побыть одному, чтобы восстановить силы. Вы почти все подвергаете сомнению, потому что интересуетесь теориями и идеями. Вы обладаете интуицией и практическим мышлением. Вы любите планировать и являетесь прирожденным решателем проблем. Ваши идеальные профессии – биолог, музыкальный исполнитель, фотограф, редактор, финансовый консультант, менеджер по маркетингу, физиотерапевт и учитель. Номер 8 – мыслитель, Интп. Вы логически мыслите и легко читаете людей. Вам нравятся места, где вы можете проявить творческий подход, и вы любите придумывать проницательные решения. На работе вы креативны, умны, умеете решать проблемы и знаете, что делать, когда возникают проблемы и в деловой сфере. Вам подойдут такие профессии, как преподаватель колледжа, композитор, писатель, продюсер, биомедицинский инженер, веб-разработчик и консультант по маркетингу. Номер 9. Убеждающий. ЭСТП. Вы логически мыслите и предпочитаете опираться на данные при принятии решений. Вы любите новые возможности и усердны. Ваша страсть часто приводит вас к успеху. Вы могли бы стать военным, пожарным, креативным директором, фельдшером, координатором проектов и менеджером по строительству. Номер 10. Директор – Эсти. Вы прирожденный лидер, вы преданы своему делу, организованный, надежный и честны в своих поступках. Вы хорошо работаете, следуя установленным процедурам, и вам нравится руководить другими. Ваш идеальный характер – шеф-повар, судья, тренер, менеджер отеля, финансовый работник и агент по недвижимости. 11. Исполнитель – ЭСП. Вы – прирожденный исполнитель. Вам нравится учиться у других и делиться своими знаниями. Вы живы, веселы и любите, чтобы работа была разнообразной и увлекательной. Ваши идеальные профессии – бармен, организатор мероприятий, косметолог, профессиональный артист, торговый представитель, стюардесса, экскурсовод. 12. Заботливый человек – эш. Вам нравится делать других счастливыми и взаимодействовать с ними. Вы любите планировать вечеринки и стремитесь к сотрудничеству во время работы. Вы умеете читать социальные сигналы, чувствительны к чужим нуждам и не против навести порядок в обществе. Вы могли бы стать дипломированной медсестрой, офис-менеджером, психологом, медицинским исследователем, специалистом по технической поддержке и хранителем музея. Номер 13. Чемпион Энф. Вам не всегда нравится следовать правилам. Вы обладаете высокой интуицией и проницательностью. В большинстве случаев вы предпочитаете следовать своему сердцу и любите непринужденную рабочую обстановку. Вы можете стать ландшафтным архитектором, репортером или ведущим новостей, редактором, музыкантом, учителем начальной школы, персональным тренером, менеджером по продукции и социальным работником. Номер 14, дающий, ЭНФТ. Вы экстраверт и очень хорошо понимаете других. Вы часто теряетесь в своем воображении и сопереживаете другим. Вы этичный и идеалист. Вы хотите улучшить мир вокруг себя. Вы могли бы хорошо работать священником, консультантом по профориентации, директором по персоналу, арт-директором менеджером по продажам и менеджером по связям с общественностью. 15. Спорщик, And. Поскольку вы умны и логичны, вам необходима постоянная умственная стимуляция. Вы просто не любите светские беседы. Вы их не понимаете, и светские мероприятия не ваш конек. Вам также нравится решать проблемы и заниматься предпринимательской деятельностью. Ваша идеальная карьера – репортер, адвокат, копирайтер, психолог, финансовый планировщик, системный аналитик, креативный директор и специалист по операциям. И, наконец, 16 – командир, Энты. Вы рациональный человек, который является прирожденным лидером. Вы любите брать на себя ответственность и преуспеваете в роли лидера планирование, организация и эффективная постановка целей – вот некоторые из тех вещей, которыми восхищаются ваши коллеги. Вы также уверены в себе и харизматичны. Ваша идеальная карьера – врач, бизнес-администратор, судья, специалист по связям с общественностью, инженер-механик, строительный менеджер или астроном. Так какая же карьера подходит вашей личности? Как вы думаете, в каких профессиях вам было бы приятно работать? Если у вас уже есть работа, правильно ли они выбрали ее, исходя из вашей личности?